привет народ вещает антон соскучились я очень сегодня мы с вами вновь делаем обзор на тачке на этот раз у всех машин будет одна особенность каждая из них сделана из лего наливайте чаек запасайтесь вкусностями обязательно нажмите лайк и проверьте подписку на канал ведь видео обещает быть безумно интересным а также в конце видео у нас конкурс на 1000 рублей и теперь поехали ого я конечно знал что лего любит не только дети но и взрослые Эту штуку однозначно сделали настоящие фанаты конструктора. Работать с Лего в принципе не особо весело, ведь это монотонная работа с невероятно мелкими деталями. А тут проделано столько... Господи, слов нет. Лучше расскажу подробнее об этой копии. Сейчас вы видите полноразмерную копию культовой машины Ford Mustang 1964 года выпуска. Над машиной из Лего работали моделисты Лего Мастер Билдерс и инженеры компании Ford. Они потратили более 1200 часов на работу, использовали 194 900 деталей Лего Дупло. Длина модели 4,5 метра, ширина 1,8 метров, высота 1,2 метра. При этом машина весит 766 килограмм. Абсолютно все детали в точности повторяют настоящий автомобиль 1964 года. Представляете? А, чуметь! Издалека даже не видно, что машина состоит из лего. Это просто невероятно, как люди вообще умудряются создавать что-то такое. Кстати, многие детали были специально окрашены в кузовном цеху завода Ламборджини. Круто же! Так заморочились! Над копией работали 15 специалистов, которые потратили 8860 часов на работу. Задействовали 400 тысяч деталей. Удивительно, но весит модель 2,2 тонны, что больше оригинала примерно на 0,6 тонн. Длина собранной копии 4,98 метров. Ширина 2,1 метра. Высота 1,13 метра. Еще одна невероятная копия достаточно известной машины. Сейчас перед вами Лего Порше. Посмотрите, как классно это выглядит. Копия была создана Ренехов Майстером, сертифицированным специалистом Лего. Он построил эту невероятную штуку от лица Лего и Порше. Летом 2016 года модель была выставлена перед музеем автопроизводителя. Хоффмайстер потратил кучу своих нервов, а также 633 часа и 380 тысяч деталей. Мне очень нравится то, что человек проработал все. Посмотрите, даже надписи сделаны. Выглядит потрясно. Сторона из лего очень похожа на ту, где машина настоящая. Высота модели составляет 1,2 метра, а длина 4,5 метров. Несмотря на то, что мы уже видели две подобные машины, это тоже очень классно и впечатляюще. Не будем здесь долго распинаться. Идем дальше. Окей, внедорожник из Лего. Посмотрите просто на его размеры. Он очень классный, вот серьезно. Я просто ума не могу приложить, кто соглашается собирать что-то подобное. Однако факт остается фактом. В Дубае на это согласилось 12 человек. Они провели за сборкой 2688 часов, что реально очень много. На создание ушло немного ни немало, ни 440 тысяч деталек. По размерам копия схожа с оригиналом. Длина внедорожника почти 5 метров. Высота почти 2. Есть небольшое расхождение в весе, но к этому вряд ли кто-нибудь придерется. Модель весит 2050 килограмм, а вес оригинала составляет 2500 килограмм. Мне очень понравилась эта модель, я просто в шоке с того, что это серьезно собирали люди. Есть ли тут те, кому нравится Формула-1? Если да, то приготовьтесь увидеть кое-что шикарное и неповторимое. Да, это Формула-1 из Лего. Эта штука реально привлечет внимание каждого, потому что выглядит сказочно. Не могу сказать точно, сколько здесь деталей, но знаю, что их около 493 тысяч. Впечатляет, правда? Кстати, перед нами абсолютно точная копия. У машины настоящие шины Пирелли. Также есть сиденье для водителя и сложный руль. В общем, все в этой машине классно. Сборка просто шикарная. Модель невероятно схожа с оригиналом. Тут больше сказать нечего, поэтому продвигаемся к следующей машине. Будучи гениями, Макларен нашли просто бомбический способ напомнить публике о себе. Если кто-то в танке, то объясню. Эту невероятную копию из Лего компания сотворила в 2017 году, когда никаких новинок особо не ожидалось, но уходить в тень не хотелось. Дособрать да машину предложили посетителям выставки, а те, в свою очередь, с радостью откликнулись на предложение. Посмотрите, насколько идеальная получилась копия. Уверенно, они затратили не меньше времени, чем создатели предыдущих автомобилей из Лего. Кстати, всегда нравился этот яркий оранжевый цвет, и я рад, что авторы смогли передать его в своей копии. Перед вами Тойота Супра из Лего. Копия спорткара практически полностью состоит из Лего. На модель потратили примерно 480 тысяч деталей Лего. Машина была собрана за 2400 часов. Да, целых 100 дней работы, но все не зря. Знаете, что самое интересное? Машина ездит! Да, машина из Лего передвигается за счет того, что колеса и еще некоторые детали были заимствованы из оригинала. Кроме того, машина оснащена электромотором, который позволяет ей разгоняться до 28 км в час. Автомобиль создавался к 35-летию название модели Супра и получился просто великолепным. Так грамотно выбрали детали, которые можно взять из оригинальной машины. Честно, я просто в шоке. Вау, посмотрите на эту машину. Это же Honda Civic Type R! Машина выглядит просто шикарно. Все проработано до мелочей, ведь это не первая работа авторов. Да, Honda была сделана теми, кто уже набил руку в этом деле. Модель была сделана к премьеру Lego Masters, австралийскому телешоу. Над копией трудились 9 человек, вложившие в эту машину свои кровь, слезы и 1300 часов создания машины. Им потребовалось более 320 тысяч деталей Лего, чтобы создать вот это чудо. И еще хочется сказать, что на самом деле машина не полностью состоит из Лего. Под оболочкой из Лего скрывается стальная рама, которая по факту держит всю конструкцию. Кроме этого, у копии есть вполне себе рабочие фары, дневные ходовые огни. Классно? Я думаю, что очень. В общем, модель однозначно заслуживает вашего внимания. О, а вот тут есть на что посмотреть. Итак, слушайте перед вами точная копия камри. Модель в точности повторяет оригинал. На это можно смотреть вечно. В общем, Камри была выставлена на Brickman Awesome Exhibition. Если что, это выставка масштабных, впечатляющих работ из Лего. Один из спонсоров выставки – компания Toyota. Именно компания их машины и попала на выставку. Однако не стоит тяжело вздыхать и говорить, что все давно куплено, ведь машина реально годная. Семь человек работали над сборкой более 900 часов. Всей этой затеи руководил Райан Эмсинаут, сертифицированный специалист по сборке подобных автомобилей. 900 часов работы, более 500 тысяч деталей породили огромную модель, которая весит более двух тонн. Машина невероятно прочная, ведь основой были детальки Special Дупла, а их прочность сравнима с алюминием. Еще модель выделяется тем, что у нее рабочие фары, стоп-сигналы и даже поворотники. Наверное, минус только в том, что она вовсе не ездит. Но это же просто модель, поэтому не будем придираться. Ого, посмотрите, это же ретро-автомобиль из Лего! Божечки, как классно это выглядит! Блин, как же надо было все продумать, чтобы машина еще и ездила! Итак, ретро-авто из Лэшл Транспорт, работающий на сжатом воздухе. Он был создан Раулем Аидой и Стивом Самартином. Ребята потратили 18 месяцев на работу. На создание этого чуда ушло более 500 тысяч деталей Лего. Есть одно большое «но». На такой машине опасно кататься. Хоть они и едут очень медленно на видео, но авто все равно может взорваться в любой момент, и создатели это понимают. Кроме того, они даже говорят, что автомобиль может стать самым неудобным в мире. С чем у вас ассоциируется Италия? Спагетти, паста, пицца. Сейчас появится еще одна ассоциация – Fiat 500. Fiat 500 – городской автомобиль, выпускаемый итальянским автопроизводителем. Копию этого авто вы видите на экране. На сборку чудо-копии ушло более 800 часов и 189 тысяч деталей. Изначально машину представили народу в Италии, а потом она отправилась путешествовать по магазинам Лего. Не знаю, где она находится сейчас. Давайте вместе подумаем, куда могла отправиться модель. Оставляйте предположения в комментариях. Окей, мы уже видели Ламборгини сегодня. Она была такая зелененькая, если кто-то забыл. Сейчас перед нами Lamborghini Urus. Тоже выглядит бомбически. Насколько я понимаю, тут вся машина выполнена из конструктора. Ну, наверное, за исключением колес и стекол. Они вроде настоящие. Есть какие-то мелочи для доработки. Допустим, излишняя рельефность машины. Лично мне даже глаза режет. Но вообще-то тачка классная. Полноразмерная машина состоит примерно из 300 тысяч деталей Лего. Не знаю, сколько потратили время на сборку, но, наверное, очень и очень много. О господи! Мои глаза! Сколько работы! Этот джип рушится прямо на видео, жесть! Хорошо, будем смотреть и комментировать изначальный вариант, поскольку рассматривать кучку рассыпавшегося лего – дело не самое интересное. Что ж, это был кривенький закос на джип. Честно, не знаю, зачем он туда полез. Там еще работать и работать. Видимо, они хотели сделать камуфляжную окраску для будущего джипа. Думаю, выглядело бы круто. Тут сказать особо нечего, потому что на этом этапе работы машина еще только начинает напоминать джип. Идем дальше. Феррари. Офигеть, еще одна модель для Лего Land. Мне нравятся все эти машины, потому что они все выглядят так, будто из сказки вышли. Вот посмотрите на эту красную Феррари. Можете говорить что угодно, но выглядит бомбически. На ее создание ушло более 1800 часов. Также потребовалось 358 тысяч элементов. Кроме этого, она идеально повторяет размеры оригинала. Длина примерно 4,2 метра, ширина 1,8, а высота 1,2 метра. Размер колесной базы также совпадает с оригиналом и составляет 2,4 метра. Круто же, согласны? О, снова Макларен. И да, эту модель показали миру через два года после копии Макларен 720 s Мы ее уже видели. Эта копия состоит из 467 тысяч деталек, что практически на 200 тысяч больше, чем было в предыдущей версии. Один из интересных моментов машины – вес. Она весит на 500 килограмм больше, чем оригинал, представляете? Кроме того, над ней неплохо так заморочились. Если учесть все этапы – проектирование, разработку и сборку, то у нас получаются неплохие циферки. На ней работали 42 человека в течение 5000 часов, представляете? На одну только сборку ушло 2725 часов. Впечатляющая работа. И снова модель из Лего Ленд. Этот Форд выглядит просто невероятно. На создание этого чуда потребовалось много материалов, времени и, очевидно, сил. 15 сотрудников собирали это чудо целых 1600 часов. Задействовали 320 тысяч деталей Лего. Длина получившейся тачки 5,8 метров, ширина 2,1. Весит такой зверь 1692 килограмма.